Всем привет дорогие друзья сегодня мы будем с вами делать слоеное тесто не бойтесь это довольно просто и на самом деле занимает лично минут 15 Максимум 20 вашего времени. Единственное, нужно время на остывание в холодильнике. А так, на самом деле, все намного проще, чем кажется. И я сейчас покажу, как это делается. Получается очень такая зеленая, красивая, расслоистая выпечка. С нее можно делать любые слойки и с грибами, и сладкие, и неважно какие. У меня это будет тортик поленом. В общем, давайте вначале пока приступим. Отвесила вначале всю муку и с нее отбираю где-то стакан муки. Сразу в муку добавляю... Соль и буду добавлять сюда растительное масло и уксус. Можно уксус заменить э, просто лимонным соком, чайную ложку лимонного сока. Но мне кажется, просто с уксусом тесто расслаивается немножечко лучше. Растительное масло нужно именно для того, чтобы тесто было более эластичным. Добавляем сюда жидкость. Э, в идеале добавляйте просто воду. Я буду добавлять в этот раз сыворотку, но только потому, что она у меня есть. И почему бы и нет, я для домашних могу сделать какую хочу, собственно. Поэтому в этот раз добавляю сыворотку. И теперь начинаю вымешивать руками тесто. Замешиваем довольно быстро и подпыляю муку, если она нужна. Замешиваем около 2-3 минут. У меня вся мука не ушла, получается довольно упругое тесто. В нем еще клейкаевина не работает, поэтому оно рыхлое. Поэтому упаковываем его в пленку и отправляем в холодильник минимум на полчаса. У меня осталось ровно полстакана муки. Стакан у меня 200 граммовый граненый. Теперь, пока у меня тесто уже начало остывать, займусь маслом. Масло у меня из холодильника от такой же температуры, как у меня должно в итоге получиться и тесто. Беру пергамент, складываю его квадратом. Видите, я распределила плюс-минус равномерно там масло, чтобы мне просто удобнее было. И теперь из пергамента складываю квадрат такой, как мне визуально нужно получить из масла квадрат. Переворачиваю, чтобы ничего не вылазило. Немножечко побью скалкой и начинаю аккуратненько прокатывать. Сильно резко это не делайте, потому что можете прорвать просто пергамент, и у вас начнет вылазить масло. Аккуратненько прокатывайте, благодаря тому, что с пергамента выходит воздух и внизу, и по бокам, поэтому у нас прекрасно раскатывается. То есть в или в пленке у вас не получится сделать такой идеальный квадрат. Отправляем его тоже на ровной поверхности в холодильник. После того, как тесто у нас полежало где-то с полчаса, вы видите, оно стало намного более эластичным. Бывает, конечно, и лучше. Если полежит у вас подольше, можете вообще его сделать на ночь, то оно будет еще более плоским. Достаем из того же холодильника наш квадрат и выкладываем на тесто. Замеряла, чтобы по длине у меня получилось как два квадрата. И для тех, кто лепил варенье, никакой проблемы не составит залепить наше тесто полностью вокруг нашего квадрата из масла. Я это делаю вот так. Так мне кажется проще всего. Не нужно никакие надрезы, цветки катать и складывать 4 раза. То есть это один из самых простых, как, на мой взгляд, вариантов. Припыляем рабочую поверхность мукой и аккуратно-аккуратно прокатываем. У меня вон там появился кусочек воздуха. Лучше, чтобы у вас весь воздух вышел, когда вы будете упаковывать. Складываем тесто вот так вот в 3 раза. Сейчас просто хочу выпустить воздух, который у меня зашел. Он мне здесь совершенно не нужен. И вот в таком виде, прикрыв пленкой, выкладываю на пергамент, отправляю в холодильник, опять же, минимум на полчаса. И вот так вот делаю несколько раз. Я, собственно, не буду раскатывать все 486 слоев, как положено по супер -рецепту. Я буду раскатывать меньше. Смотрите, у меня сейчас, кстати, получился довольно широкий пласт и в длину я его больше катать не хочу, поэтому складываю его в ширину в этот раз. Абсолютно это здесь значение не имеет, слои у нас точно так же переслаиваются. Я делала вот это вот слоение три раза. Делайте его от трех до 5 раз и получится у вас красивое, слоеное и просто очень-очень вкусное тесто. Вкусное вам выпечки, не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!